Всем привет! Меня зовут Кузнецов Никита. Вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». В этом видео я расскажу вам о том, как выполнить подачу слева с верхним вращением, которое можно эффективно использовать как при игре с нападающими, так и при игре с защитниками. Эта подача позволит расширить ваш арсенал и более вариативно играть на счет. Итак, давайте теперь непосредственно Приступим к разбору и как вообще ее необходимо выполнить. Основные моменты по выполнению подачи слева с верхнего вращения. Первое, вы должны находиться в стойке а, на согнутых ногах и а, правая нога у вас находится чуть впереди. А, движение по мячу у вас получается таким образом. Сперва вправо выходит вверх и потом опускается вниз. Вот так. То есть чем речь вы это сделаете, тем а, ваша подача будет также по направлению вы тоже можете здесь Итак, мы рассмотрели с вами подачу слева с верхним вращением, рекомендую отработать ее по зонам, чтобы вы могли свободно ей воспользоваться, подать ее влево, в центр, вправо и также, чтобы она была у вас различной по длине, то есть где-то длиннее, где-то быстрее, короче, и эта подача также эффективно позволит вам выигрывать очки. Если это видео было полезным и интересным, Нажимаем пальцы вверх и не забываем подписываться на мой канал. Всем пока, до новых встреч!